Добрый день! В этом видео покажу, каким образом можно сформировать документы для того, чтобы получать пособие по безработице. Не так давно Минтруд опубликовал информацию о том, что подавать документы для получения пособия по безработице можно через интернет. При этом при подаче документов не нужно подавать справки о заработной плате, приказ об увольнении, а также прикладывать копию трудовой книжки. Достаточно сформировать заявление, приложить резюме и отправить данные документы для рассмотрения в Центр занятости. Для того, чтобы нам отправить документы для оформления пособия по безработице онлайн, воспользуемся сервисом трудвсем.ру, переходим на данный сайт, в правом верхнем углу кликаем «Войти» и нам необходимо авторизоваться. Для авторизации на сайте необходимо иметь учетную запись на портале государственных услуг. Если вы еще не зарегистрированы на госуслугах, то ниже вы найдете инструкцию, каким образом можно пройти регистрацию для того, чтобы воспользоваться сервисом по подаче документов для оформления пособия по безработице. Так, Для авторизации кликаем «Войти». На сайте госуслуг вводим свои регистрационные данные и кликаем «Войти». При успешном входе система нас автоматически перенаправляет на сайт «Работа в России» труд всем .ру. если в правом верхнем углу вы видите свою фамилию и отчество значит вы удачно авторизовались и можно подготовить документы для оформления пособия по безработице для этого кликнем подать заявление и выберем опцию пособия по безработице система автоматически подгрузила все личные данные заявителя фамилию и отчество дату рождения паспорт cnn снилс поэтому здесь можно ничего не заполнять только проверить правильность данных подгруженных из системы госуслуг на следующем шаге необходимо выбрать резюме на основании которого центр занят будет искать работу. В выпадающем списке у вас будет скорее всего пустые значения. Я уже оформлял резюме, поэтому у меня одно резюме есть. У вас, если вы впервые на данном сайте, скорее всего, здесь будет просто пусто. Для того, чтобы выбрать резюме, его предварительно необходимо создать. Для этого кликаем ссылку «Создать резюме» и попадаем в конструктор резюме. Заполнить его достаточно просто, это займет не более 20 минут. Подготовка резюме разбита на 13 мини-шагов. На первом шаге заполняем поля, в частности, когда вы готовы приступить к работе. Указываете зарплату, которую вы желаете получать. выбираете сферу деятельности, в которой вы работаете, свою профессию и желаемую должность. После заполнения данного шага кликаем «Далее» и переходим в раздел «Пожелания к вакансии». График работы выбираем полный рабочий день, либо другой вариант, который нас устраивает. Тип занятости полная занятость, либо другой вариант. Готовность к переобучению также из выпадающего списка можно выбрать. Готовность к переезду выбираем и готовность командиров. При выборе всех опций кликаем далее. В верхнем меню система отслеживает количество пройденных шагов и тот шаг, на котором вы на текущий момент находите. На следующем шаге указываете контактную информацию, переходите далее. На четвертом шаге необходимо заполнить сведения об истории своей трудовой деятельности, наименование компании, в которой работали, должность, начало и конец работы и основные обязанности, которые были на вас возложены на указанном месте работы. После заполнения всех данных, кликаем далее, переходим к следующему шагу. На пятом шаге заполняем образование. На шестом шаге выделяем эти чекбоксы, если участвовали в каких-либо конкурсах либо движениях, сертификаты и свидетельства, повышение квалификации, дополнительное образование, если имеете, указываете, владение языками, уровень владения языком. На десятом шаге указывайте социальное положение, семейное положение, наличие, отсутствие детей, наличие жилья, отношение к социально незащищенным группам. В данном случае здесь у нас инвалиды, многодетные, несовершеннолетние работники и так далее. На одиннадцатом шаге указываете иные документы, в частности водительское удостоверение, если желаете его. Указать в резюме медицинская справка. Далее можно указать фамилию, имя, отчество и должность, контакты лица, которые может вас рекомендовать. И на последнем тринадцатом шаге указываете личные профессиональные качества, если желаете их указать в своем резюме. После заполнения резюме кликаете сохранить, для того чтобы оно было доступно в вашем кабинете и было отправлено сразу на модерацию. Итак, вы заполнили резюме. Теперь оно появится у вас в выпадающем списке и вы его можете выбрать. Следующим шагом заполняйте адрес места жительства. Обратите внимание, при заполнении адреса места жительства нужно указывать адрес в точном соответствии, как он указан в вашем паспорте, в частности в графе регистрации по месту жительства. В центре занятости населения очень трепетно относятся к данным параметрам и при небольших расхождениях могут отказать назначение пособий по безработице. На следующем этапе нужно заполнить место оказания услуг. Для этого выбираете свой регион. По месту прописки выбираете центр занятости, который находится по вашему месту прописки. Обратите внимание, важный момент. Пособие по безработице назначается только тем центром занятости, которые находятся по вашему месту жительства. Вы можете выбрать любой центр занятости, не по вашему месту жительства. В этом случае вы будете зарегистрированы в качестве соискателя работы. Но после прохождения 10-дневного срока поиска вакансий, центр занятости не сможет вас поставить на учет в качестве безработного и не сможет, соответственно, назначить вам пособие по безработице. Потому что пособие по безработице назначаются центрами занятости только по месту прописки. Следующая опция способ получения пособия. Есть два варианта возможных на расчетный счет, либо почтовым переводом. Если вы выбираете расчетный счет, вам соответственно нужно будет заполнить банковские реквизиты. Можно указать реквизит счета, привязанного к вашей банковской карте. Важно, чтобы данный счет был открыт на ваше имя. На завершающем этапе необходимо указать способ связи. Выбрать галочкой самый приоритетный способ связи и поставить соответственно чекбоксы, подтверждающие, что вы ознакомлены с определенными предупреждениями. И после кликаете «Отправить заявление». Я не буду отправлять заявление, поскольку по моим условиям я не попадаю в категорию лиц, которые имеют право на получение пособия, поэтому впустую запускать данную процедуру я не стану. Тем не менее, вы в своем личном кабинете можете отслеживать, заходите вот таким образом, оформление пособия по безработице, можете отслеживать этапы прохождения вашего заявления по всем этапам рассмотрения. Заявление проходит несколько этапов рассмотрения и имеет 10 статусов в зависимости от, от этапа, на котором находится рассмотрение заявления.